Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» и ее ведущий Роман Плинсков, как обычно в это время, на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из студенческого и российского спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Переходной турнир за право играть в высшем дивизионе студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. По итогам регулярного чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан сезона 2021-2022 сборная Казанского федерального университета остановилась на шестой строчке и по новому регламенту отправилась сыграть переходной турнир за право участвовать в высшем дивизионе нового сезона. Матчи за выживание состоялись 24 мая на стадионе Тулпар, и там Казанскому федеральному предстояло сыграть две встречи против Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета и Казанского государственного аграрного университета. Далее сюжет, где подробно рассказано о стыковом турнире и о том, кто в итоге будет принимать участие в высшем дивизионе студенческой футбольной лиги. 24 мая на стадионе МИРАС сборная Казанского федерального университета провела два стыковых матча за право остаться в высшем дивизионе СФЛ Республики Татарстан. барсом противостоял Казанский государственный аграрный университет и Набережный Челнинский институт КФУ. Также в стыковом мини-турнире участвовал Казанский государственный медицинский университет. В первом матче против аграрников наша сборная оказалась сильнее со счетом 4-0. Дубль Дениса Давыдова и гол Ильнара Набиуллина предрешили результат в первом тайме. А во втором Рамиль Загиров поставил точку. 4-0. Уверенная победа в первой игре. Следующий стыковый матч был сыгран между Челнами и Медиками. Гол Антона Романенко на шестой минуте и Сергея Сапронова на 44-й принесли сухую викторию НЧКФУ. 2-0. В первом отрезке игры здесь также отличились Сапронов и Романенко. а Альнас Мерзегалиев и Жемжетбек Ибрахимов во втором довели результат до разгрома. 4-0. Четвертый матч в стычках между КГМ и КГУ уже ничего не решал. Любопытно, что игра завершилась популярным в этот день счетом 4-0 в пользу медиков. Отличились Наиль Гелимханов, Мамед Баша и Нияс Софиуллин два раза. Таким образом, сборная Казанского федерального университета осталась в элитном дивизионе студенческого футбола. Поздравляем нашу команду с этим событием и не забываем про НЧКФУ, который поднялся в высшую лигу. Вадим Выборнов, Амир Сабиров. Неделя спорта. Продолжаем говорить о переходном турнире и подводим итоги целого сезона в Казанском федеральном университете с нашим другом Алексеем Николаевичем Ливановым. Алексей Николаевич, как всегда, рада вас видеть. Как дела? Начнем с этого. Все отлично. Спасибо за приглашение. Давайте пойдем по порядку. Последняя тема, которая у нас была, это переходной турнир за право играть в высшем дивизионе студенческой футбольной лиги в новом сезоне. Поздравляю с сохранением прописки. Это, насколько я понимаю, впервые такое было в студенческой футбольной лиге, да, по регламенту? А, да, в принципе, регламент в этом году новый, к сожалению, в такую ситуацию мы тоже попали впервые. В этом году сезон можно отнести, наверное, в пассив при такой сильной, хорошей команде, к сожалению, мы в этом году столкнулись с рядом проблем, в первую очередь это связано с травмами ведущих игроков, и, к сожалению, можно сказать, ни на одну игру мы не собрали оптимальный состав, с которым можно было бороться за чемпионство. Uh -huh. Но перед тем, как обсудим, предлагаю взглянуть на турнирную таблицу, итоговую переходного турнира. На первом месте набережной Челнинский институт КФУ. у них 9 очков в активе. Вторые Казанский федеральный университет. Далее, третье и четвертое место занимает Казанский аграрный университет и Казанский государственный медицинский университет. То есть, по итогам... Этого переходного турнира вместо КГМУ у нас будет Набережный Челнинский институт КФУ. Насколько вот для нас, для Казанского Федерального Университета, то, что мы выставляем две команды на этот турнир, хорошо или плохо? Ну, а на сегодняшний день можно говорить а, с радостью то, что согласно регламенту на следующий год предполагается участие двух команд, которые по итогам стыковых игр а, поднялись в высший дивизион. А, для наших младших братьев наверное это достижение хорошее, так как они на протяжении последних лет доказывают своей хорошей игрой, то что в дивизионе А им не совсем интересно и хотелось бы им шагать выше и вперед вот ну, посмотрим на следующий год как у них сложится ситуация, так как в основном, основной костяк сборной у набережья Челненской институт. это игроки старшего курса. Наверняка будет команда обновляться, но те ребята, которые придут, наверное, будет интересно попробовать с командами высшего дивизиона. — Ну а в целом по турниру вот, получилось в итоге занять второе место, не первое? — Ну, второе, первое, наверное, здесь не стоит обсуждать, так как результат футбола не пошел в зачет Спартакиады. Вот, в первую очередь, здесь нужно рассматривать то, что мы смогли попасть в, эту, в это количество первой и второй команды и прошли дальше. Вот. Но Стоит отметить, что даже на стыковые матчи, к сожалению, мы, особенно вторую игру, играли теми игроками, которые на протяжении сезона у нас выходили на замену в большей степени. Были игроки, которые вышли впервые. За сезон, в последний матче, к сожалению, не смогли мы рассчитывать в связи с тем, что идет период сессии и не совсем удобное время. Вот. Ну и плюс, повторюсь, ряд игроков были травмированы, поэтому, как говорится, главное, мы одержали две победы над медицинским и над аграрным. Ну, к сожалению, вступили нашим друзьям, но ну, ничего страшного, надеемся на следующий год команды. Все-таки вернет ту былую форму, которую показывали в последние два года. Ну и будем смотреть за регулярным чемпионатом. Еще раз поздравляю то, что сохранили прописку. И можно поздравить то, что еще и Набережный Челнинский институт наш тоже будет играть в высшем дивизионе. По всему сезону, по всем видам спорта теперь предлагаю пробежаться, подвести итоги, как сезон 21-22 для Казанского федерального университета прошел. Какую итоговую оценку можно поставить? Ну, итоговую оценку, наверное, стоит поставить 4 с плюсом. Пятерку, наверное, не стоит ставить, потому что есть куда расти. Есть те виды, где немного не добрали. Вот. Но а твердую четверку, это означает то, что мы все-таки сохранили первое место и завоевали, как говорится, в турнире таблицы наивысшую строчку. Это по итогам всей спорткиады. Да, всей спорткиады, так как Академия... Университет спорта у нас идет не зачета, поэтому наш университет традиционно занимает первую позицию. Буквально, наверное, в ближайшее время произойдет награждение церемонии, где наш университет по праву заберет свой кубок за первое место. С чем можно и коллектив нашего университета, и наших студентов, спортсменов поздравить с этим замечательным достижением. Угу. Ну а среди индивидуальных, можно сказать, по видам спорта достижений, какое, считаете, вот, самое важное было в этом сезоне? Ну, а среди здесь... всех сборных, там, индивидуальные виды спорта. А здесь именно акцентировать на одну сборную не стоит. Да, если рассматривать игровые виды спорта, здесь немного спад идет у баскетболистов, наверное. Все-таки тяжеловато им приходится. Вот... Очень плохо в этом году, ну, еще раз повторюсь, у нас с футболом произошло из-за травм. Вот. А из игровых видов, наверное, тут а, стоит отметить наших хок хоккеистов, которые а, чуть менее 10 лет а, прошло, как мы стали первым чемпионом. В этом году мы а, вернули звание а, достойно. Ребята хорошо провели сезон и а, стали заслужены чемпионами студенческой хоккейной лиги. А, кроме студенческой, а, также впервые в этом году а, мы выступили в дебютном а, сезоне в поволжской Олимпийской хоккейной лиге, где завивали бронзовые медали. Это тоже высокое достижение. Немного не хватило в Единой хоккейной лиге, но там тоже есть свои причины, по которым мы не смогли пробиться в полуфинал. Ну, а, то, — В что... Единой хоккейной лиге, насколько я смотрел по таблицам, там и КАИ, и Архитектурно-строительные тоже остановились на стадии 1-4. Да, все верно, но нам немного не хватило. Мы 2-1 в серии проиграли. Лидер регулярки, так как игры затянулись, они прошли в мае месяце, и мы также не смогли рассчитывать на ряд игроков, нам пришлось немножко тяжеловато. Поэтому, ну, я считаю сложно И плюс ребятам все-таки ребята устали от сезона. Наверное, э, так затягивать игры не стоит. Поэтому в любом случае они молодцы, достойно выступили в этом году. Uh -huh. То, что касается индивидуальных видов в этом году, наверное, стоит отметить э, некоторых легкотлетов э, наши, которые сопротивлялись союзного государства, показали высокий результат. Перенсти по легкой атлетике в рамках Спартакиады также наш университет завивал первое место, но пропустив только Академию спорта. Есть некоторые лидеры команды, которые весь сезон у нас достойно представляли, достойно завоевали медали. Вот. И, наверное, стоит еще два вида отметить. Это три, наверное. Фитнес-аробика, который в этом году... Который год доказывает, то, что они ведущие сборные не только в Республике, но и в Поволжье, и в России. Вот. Шахматисты наши снова и снова завоевывают золотые медали. Они молодцы в этом плане. Приносят в копилку нашего университета достойные награды. Ну и отдельно стоит, наверное, выделить еще спортивное ориентирование. Не совсем однозначный сезон, но... Среди этого можно выделить то, что а, команда по ходу сезона а, добилась высоких результатов в некоторых направлениях, где впервые принимает участие. Так что, ну, а, как итог, наверное, а, сезона ждем приглашения наших некоторых сборных на Всероссийскую летнюю универсиаду, которая а, стартует в июне месяце, и закончится в июле. А на данный момент под заявку по четырем сборным. Так что надеемся в ближайшее время поступит приглашение, и наши ребята примут участие и попробуют побороться за медали. Uh -huh. Еще по поводу командных видов спорта и у личных, можно тоже сказать, по ССК. Очередной финал он прошел в Казани. Не все сборные выступили так, как хотелось, но баскетболисты наши смогли все-таки до четвертого места добраться. Шахматы, настольный теннис, как всегда, наши на высоте и забирают награды. Но ну, здесь, наверное, лично мое мнение, это было ожидаемое. Все-таки у игроков, я, как я бы, раньше говорил, то, что сезон довольно-таки тяжелый идет. И, наверное, тяжело им было бороться. Вот. А настольный теннис, шахматы, ну, по традиции у нас одни из сильнейших. А молодцы, настольный теннис, наконец-то. Стали в командном пересе победителями. Шахматы немножко не повезло, но ничего страшного. Там есть игроки в этом году, которые участвуют впервые. Надеемся, дальше прибавят, им понравится и примут участие в следующем сезоне. Коротенько, так как времени немного остается. По внутривузовским соревнованиям, по спартакиаде, по Кубку университета и какие планы на межсезонье? Ну, межсезонье у нас, соответственно, сейчас летний пройдет, соответственно, В августе месяце у нас планируются летние тренировочные сборы, спортивная смена на базе Уотс-Ельчик. Традиции не нарушаем, да? Все верно. Август месяц такой подготовительный для некоторых сборных. Некоторые сборные летний сезон у них будет в разгаре, поэтому не все мы сможем пригласить именно в эту смену. Ну а так в сентябре у нас а, есть яркое достижение. Это несколько человек, а именно три человека, у нас отобрались на чемпионат мира по самбо среди студентов. В сентябре он пройдет а, в Екатеринбурге. Два человека у нас а, студент Елабужского института отобрались по боевому самбо, и одна девушка из международных отношений у нас отобралась по спортивному самбо. Надеемся, в принципе, есть у них шансы большие побороться за золотые награды. Желаем им удачи. Ну а студенческим сборным в новом сезоне, как говорится, двигаться дальше, выше, быстрее. Сильнее. Ну, вот еще вот, по внутривузовским вот, затронем. Вот, как раз таки кубок университета, спартакиада, вот как она прошла, вот на каком уровне, какую оценку тоже можно поставить. Ну, внутривузовский этап у нас э, оценка самая высокая, так как, э, в принципе, наверное, э, можем смотреть со стороны. Э, организаторы Всероссийского чемпионата дали высокую оценку, значит, э, проведение этого этапа внутривузовского прошло высокого высоко уровня, и, соответственно, все организаторы внесли максимум, что могли для того, чтобы... Порадовать наших студентов Чтобы они приняли участие И если посмотреть статистику В этом году У нас движение вверх Количество участников все больше и больше угу. Ну и на будущее В следующем сезоне Пятый юбилейный Кубок ФУ По новому регламенту По новой фо новому формату Когда мы вместе с вами проводим Сделаем какой-нибудь сюрприз интересный Конечно Хорошо. Что ж, Алексей Николаевич, благодарю вас за Такое подробное большое интервью. Пообщались бы еще, но ну, время программы, к сожалению, не ограничено. Поздравляем еще раз с сохранением в высшем дивизионе студенческой футбольной лиги. Еще раз можно поздравить с достижением в хоккее, то, что спустя 9 с небольшим лет мы повторили этот результат и вновь стали на первое место. Ну и в целом большое спасибо за хороший сезон. Спасибо вам. Ну и спасибо вам, дорогие зрители, то, что были на протяжении всего этого года вместе с нами, смотрели программу Неделя спорта. Уходим на перерыв, увидимся уже в сентябре в новом сезоне. Так что большое всем спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу. Для вас ее вел Роман Полинсков. Увидимся, услышимся. До новых встреч! Я Алексей Николаевич Ливанов. Тоже с вами увидимся в новом сезоне. Обязательно хорошо. Всем счастливо, пока!